всем привет мои хорошие с вами светлана И сегодня у нас самый правдивый честный обзор второго каталога фаберлик а, прошлое видео о двадцатке х худших продуктов вызвало такой ажиотаж. Девчонки, кто не видел, все ссылочки полезно оставлю в инфобоксе. Хочу сказать спасибо тем девчонкам, которые меня поддержали. А, было очень много комментариев, наверное, самое комментируемое видео на моем канале. И хочу сказать, что все-таки те, кто поддержал меня, было больше. И я, девчонки, вам за это говорю огромное спасибо. А те, кто разделил мое мнение, тоже было больше, чем тех, кто не согласен был с какими-то комментариями. Но давайте приступим к каталогу. Второму он мне очень нравится, много чего хочется купить. Снова Викинг и Валькирия. У нас они даже на обложке. Будем надеяться, что они будут как бы и в каталоге, потому что их быстро разобрали на складе, точнее, их не было. Здесь у нас новинка. Серия называется Barber Lab, да? Здесь много интересных продуктов для мужчин, которые можно взять на подарочек. У нас будут желтые ценники. То есть при покупке двух продуктов будет действовать вот эта вот привлекательная цена. Здесь у нас гель для бритья и умывания. 100 миллилитров щеточка для бритья такая да красивая стоит но она почему-то у нас не продается и у нас бальзам после бритья по 119 рублей очень хорошая привлекательная цена он должен избавлять от раздражения покраснений хочется потестить действительно хочется взять попробовать также у нас будут шампунь и гель для душа вот такой вот оформление кстати классно вот прям как-то смотрится дорого достаточно гель для укладки волос и бороды вообще супер и дезодорант я так понимаю что он шариковый судя по формату у меня не любит муж шариковый вот был бы спрей конечно по-любому бы взяла однозначно потестить Обязательно возьму какие-нибудь новиночки и поделюсь с вами отзывами. Ланцелот у нас в наборчике. Ну, сейчас впереди праздники, Будут, будет много подарочных наборов, да, будет много акций распродаж. Вот на эту линейку Adventures всегда почти бывают скидочки, да. Восьмой элемент, классный аромат, мне очень нравится. Дезик нравится вообще аромат этой всей линейки на Celsius. Ну, парфюмы Фаберлик у меня муж больше не хочет, да. Поэтому брать не будем. А по поводу вот этих конфет уже были дебаты в группах, да. А здесь потому что всего лишь, сколько, 75 грамм всего лишь за 449 рублей. 75 грамм меньше 100 грамм, то есть килограмм у нас будет стоить дороже 4000 этих конфет получается, да, прям вот очень люкс, очень-очень круто, и я, конечно, их брать не буду, потому что здесь вся фишка в том, чтобы подарить друг другу, да, такие коробочки конфет и посмотреть, что там написано на бумажках, ни больше, ни меньше. К Дню Святого Валентина снова достают нам формы, подарочные пакетики. Ароматы 30 мл, кто любит, да, вот я, может быть, возьму свекрови опять инкогнито, спрошу у нее, она его любит, вот этот очень аромат, цена привлекательная. Но он у нас будет как бонус за, за покупку, на это тоже, девчонки, обращайте внимание. То есть вот эти продукты, да, где написано при покупке по каталогу на сумму такую-то, такую-то, да, мы выбираем их на втором шаге оформления в разделе бонусы, акции, сразу не вбиваем в заказ. А то он у нас не пройдет по скидке, получается. Вот такая вот еще новиночка, очень интересная. Это у нас моделирующая рассыпчатая пудра для лица и тела. Вот такая классная, красивая пуховочка. Цена, конечно, 800 рублей не совсем бюджетная. Здесь у нас всего 4 грамма. Оттенки один что ли, получается только универсальный, да, универсальный оттенок. И я так понимаю, он все-таки э, бежевый. Мне хочется сейчас в использовании себе пудру белую, бесцветную именно. А дальше у нас очень вкусная новая линеечка, мыло фигурное. Вот такой тоже видела на него обзор. В принципе, презентовать кому-то приятно. По 49 рублей будет при покупке двух продуктов из этой серии, да. И гель для душа романтичная клубника. И освежающий гелевая паста, тоже клубничная для тех, кто не любит мятную, да. Но мне кажется, девчонки, я уже видела обзор на эти новинки и а, клубника мятная. Насколько я помню, там а, мяты много. Я знаю, для кого-то это важно при выборе средств, поэтому имейте в виду. Что мне нравится из парфюмов и берлик, так это серия Эмансуэля, да, Фиерик и а, Сенсуэля и Мансуэля будет хорошая цена. 599 рублей. Дешевле они теперь не бывают. Это скидка 50%. Мне очень нравятся два аромата. Это ароматы сладкие. Вот этот более ванильный, шоколадный. Классный. Вот этот у меня был. И прям он быстро-быстро закончился. Как не заканчивался ни один аромат. На зиму, на весну, на раннюю аромат подойдет как нельзя лучше. на Новиночки. Гламтим у нас пока без скидок. У меня есть помада вот в этом оттенке. 4470. Она гораздо ярче, чем в каталоге. Очень насыщенный такой вечерний оттенок. Так, блески. Знаете, вот что мне сначала понравилось А сейчас прям рука не тянется Может быть вот из-за этих крупинок Которые здесь в составе блески Они чувствуются на губах Может быть я в принципе люблю больше матовой помады Это у меня 405-95 Нежный персиковый Вот видите Вот такой вот оттеночек Похож, похож, очень похож С каталогом, сейчас вам сделаю свочек Но действительно вот эти крупинки Блески, они очень ощущаются на губах. То есть такое ощущение, что у вас песок на губах. Поэтому как-то вот пока лежит, прям без дела. Вот как он выглядит. Они слабо пигментированные, но все-таки есть оттенок. Мне хочется, знаете, какой? Вот этот розовый. Он красиво смотрится, нежно на губках. Подумаю. А так неплохие. Так, и помадка у меня есть. Помаду эту очень люблю. Так, найду, сейчас найду. Да, у меня в оттенке так смотрим 406 17 это кофейный нюдовый помады классно очень похож на полуматовую губную овацию по текстуре и по стойкости вот как выглядит в каталоге вот как выглядит на самом деле в каталоге рыжее. на самом деле более кофейный цвет вот сводчик помада классная, но она знаете вот мои губы и мое лицо она делает каким-то знаете она немножко такая трупная вот Иришку знаю, как бы у нее тоже есть канал, она любит такие оттенки, она ее хотела взять, я вот тоже решила, мне как-то вот немножко либо потеплее, либо в сиреневый подтон, а это она делает ваше лицо бледней, вот, по крайней мере, мое вот этот оттенок. Так, дальше. Туши. Ну, тушь Верри Верри я не буду брать опять, потому что, ну, это она. И кисточка, она была раньше в оранжевом исполнении, я эти времена не застала, да? потом она была в Эри Берри, теперь она у нас тушь Мисс Герл, Мисс Курл. В общем, как-то так. 299 рублей, цена как бы такая же. Зачем переписали, ну, непонятно. Она у нас теперь в линейке Glam Тим будет, и uh, это то же самое, что и в Берри. Коричневый классный оттенок, конечно, мне кажется, его сейчас разберут, но я не очень люблю коричневые туши. Больше черные. И э, вот эта тушь у меня сейчас в фаворитах, сейчас вам тоже ее покажу, но я э, брать ее не буду, хотя это уже, в принципе, да, два месяца почти, да, как только появилась, я взяла, и она еще вполне себе. Но пора бы освежить, я буду, девчонки, регистрироваться на какой-нибудь номер, чтобы получить, наверное, вот эту тушь потом бесплатно, либо, не знаю, закажу ее наоборот, но регистрироваться буду в любом случае ради тысячи, да. С основного аккаунта сделаю маленький заказик и здесь сделаю на 2000, а тысячу как бы дарит компания. Это очень выгодно. Сейчас хороший подарок. Ссылка на регистрацию у меня, кстати, под видео, если кому интересно, кто еще не зарегистрирован. Вот. Так что сейчас время очень удачное для регистрации. На 1000 рублей можно набрать бесплатно. Тушь классная. Обещала вам показать. Она очень круто удлиняет ресницы. На самом деле она просто потрясающая. Я ее прям обожаю. Вот как она выглядит, еще видите, очень фокус, очень много продукта, хотя уже почти два месяца в использовании, и удлиняет, и объем создает, и подкручивает. Вообще мне понравилось, пока у меня она в фаворитах, скажем так. Вот эту не пробовала, но тоже пишут, что неплохая. Девчонки, вот про какой блеск я вам говорила в прошлом видео, он называется зеркальный объем, вот он. Он мне не нравится, он у меня лежит без дела, уже давно, кстати, мне кажется, с прошлой весны. Да. Это у меня оттенок. Теперь даже и не найдем какой. Тут все уже стерто. Но я так подозреваю, что это либо персиковый конфитюр, но ну, скорее всего это он, да. Сейчас я вам сделаю сводч. Он вот вроде как более-менее насыщенный, да. Но он моментально съедается. Просто моментально. И кисточка здесь скошенная, в принципе удобная. Он съедается тут же. Это, знаете, вот такое баловство. Каждые 5 минут подкрашивать мне. Не очень хочется фокус вот вот так выглядит оттеночек этот блеск более стойкий хотя тоже блеск блески они все в принципе да у нас не очень стойкий вот Оттенок красивый, но очень нестойкий и ложится, скажем так, неравномерно. В общем, надо с ним работать, чтобы красиво нанести. Обязательно должен быть контур, он может растекаться. Вот про эти бальзамы я вам тоже говорил, что смысла в них нет. Губы пересушивают. Девочки, мне многие написали, да, тоже, что заметили, что после использования вот этих бальзамов губы стали гораздо суше, то есть их приходится восстанавливать. Девчонки мне написали, что из этой линейки бальзам похудей. Классный. Он действительно восстанавливает потрескавшиеся губы, шелушение убирает. Я обязательно его попробую по вашему совету. Тени будут за 179 рублей. Это уже привычная их цена за последнее время. Я вам сейчас покажу. У меня рядом есть оттенок самый светлый. Так, где он? Вот он. Это у нас будет, по-моему, скорость света. Не самый светлый, наверное. Нет, падающая звезда, скорость света у меня тоже есть. Есть гравитация, падающая звезда. Его можно использовать как хайлайтер, на внутренний уголок глаза подсвечивать, взгляд под бровь. Очень классно. набирается много продукта. Сияют очень стойкие, пигментированные, красивые тени. С, знаете, таким молочным подтоном. То есть не а, чистый перламутр блеск, молочный подтон. Вот. На глазках смотрится очень классно, можно, кстати, наносить на какие-то темные тени, чтобы сделать взгляд сияющим поверх, да, то есть поиграться с ними как угодно. Можно, они тушуются, сейчас посмотрим, засохли, почти засохли, они никуда не деваются с ваших глаз сутки, как засохли, так и сидят. Главное, со слоем не переборщить, иначе будут заломы и трещины. Вот все, засохло быстро и очень красивый такой вот перелив подводкой вот это кстати стоил я тоже очень довольна 299 рублей у нас в этом каталоге будет стоить я прям ей с удовольствием пользуюсь каждый день каждый день и пространство а, подкрашиваю и стрелку делаю не, не размазывается не растекается тоже очень быстро застывает удобный такой кончик прям вот понравилось действительно девчонки писали что ее хватает ненадолго посмотрим пока она очень хорошо пропитано и замечательно рисует вот, кстати то что давно хочу взять это жемчужный корректор я видела на него обзорчики знаете вот именно жемчужный корректор придает лицу сияние будет хорошая цена на эти корректоры и вот именно такой я хочу взять он у нас идет так где жемчужный вот жемчужный высветление моделирование рельефа лица он действительно высветляет, но в то же время придает свечение, насколько я поняла. Мне очень хочется потестить. Насколько я знаю, он у нас есть и в Фаберлик-клубе, поэтому даже может быть и по типа Фаберлик-клубу возьму, а здесь брать не буду. И вот пудра, девчонки, хотела у вас спросить, кто брал такие пудры. Вот написано, что она бесцветная, но нарисована она на картинке бежевая. На самом деле, вот какая она, если кто брал напишите, пожалуйста. На линейку Варева будут интересные такие скидочки в наборе. Крем для век плюс любой эликсир будет за 600 рублей. В принципе, нормальная цена для этих средств, потому что они мне действительно очень понравились. Я сейчас добью гель вокруг глаз от Викенд. И буду активно вот это тестировать, но я уже его пробовала, мне очень понравился и вместе с сывороткой, и без сыворотки, сыворотка сияния у меня и аквалифтинг. Аквалифтинг мне нравится больше, она мне кажется больше подойдет для жирной кожи, для комбинированной, но и сияние тоже очень неплохая она действительно как будто содержит какие-то светоотражающие частички и при смешивании с кремом, с дневным, с ночным вообще классно смотрится, мне очень нравится. Поэтому вот эта серия не разочаровала, пока мне она нравится и даже очень. В линейке Weekend у нас очищающая эмульсия будет со скидкой 40%. Она у меня есть. Девчонки, к ней что тут вот не тянется рука, прям совсем стоит и стоит. Я люблю более агрессивный уход. Кто любит нежный уход за кожей, да я вам очень советую к ней присмотреться. Она очень деликатно очищает ваше лицо, оставляя его увлажненным, напитанным, но без всякого там утяжеления, и жирного блеска, и в то же время лицо очищенное и даже макияж снимает, но не с первого раза, правда, а со второго. Обычный неводостойкий макияж можно ей снять. Она на лице тает, эта эмульсия, она такая белесая и превращается в тоник, поэтому еще и тонизирует. И вот этот крем-гель для век, конечно, 300 рублей я бы за него не отдала, дороговато. Ну а так пока пользуюсь и, в принципе, нравится нареканий никаких нет но у меня нет каких-то мимических морщинок и заломов чтобы сказать что да там не исправляет проблемы а так в целом очень даже и линейку плохой. аксиологи нет. кислородное дыхание будет скидка при покупке двух продуктов тоже в прошлом моем ролике развернулись дебаты по поводу мицеллярного лосьона вот этого кому-то он тоже щиплет глаза кому-то нет и двухфаска фаска щиплет и девочки мне в личку вибер ватсап писали что да пощипывает действительно и двухфаска и вот этот мицеллярный лосьон причем на нечувствительных глазах, у меня не совсем нечувствительные, но мне действительно пощипывает вот эта линейка, поэтому я не пользуюсь больше этими средствами. Если вы хотите деликатную мицеллярную воду, возьмите либо вербену, но она тоже может у кого-то вызвать, а так Фаберлик Эксперт с красным крестиком мицеллярная вода. Да, белая такая бутылочка. Она прям самая деликатная и самая обалденная. Я ее вот обожаю и ценю за это. Она и аллергику, и всем подойдет, и подросткам. А, гардерика, да, у нас из скидочки очень неплохие на пенку и на драгоценную маску красоты. Я сейчас пользуюсь средством для ночного обертывания кожи шеи и декольте. И мне очень нравится. Я применяю и на лицо, и на шею. Я а, уверена была, что менять линейка не разочарует. Так оно и оказалось. Обязательно в будущем протестирую и вот эти продукты. Пока достаточно ухода в запасе система bc пилинг моя любимая предлагают нам всю систему по хорошей цене набор из трех средств за 849 рублей это действительно хорошая цена у меня только стоит без дела КЦ, успокаивающий крем но он на самом деле тоже очень классный но просто я люблю другие немножко консистенции и мне не нужно успокаивать я потому что после пилинга всегда делаю какую-то маску а так его тоже очень многие девчонки любят. А, это у нас кислоты сами, которые растворяют а, ороговевшие частички и всю грязь на вашем лице и в порах, да. Потом мы применяем шаг Б это, собственно, сам пилинг с большим количеством мелких частичек и цел успокаивающий крем, который идет у нас с SPF 8. Конечно, тут хотелось бы побольше, чтобы была SPF, потому что пилинг довольно-таки, скажем, ну не то, что агрессивный, это домашний хороший пилинг, но тем не менее он вызывает покраснение кожи и после него, конечно, не рекомендуется без SPF выходить на солнышко. Так что, кто давно хотел, это самая выгодная цена для этого набора. Пудра для умывания будет по акции в линейке faberlic Expert, да, космецевтика. Я не заметила от него такого эффекта, как от этой маски 2 в 1. Она действительно делает поры менее заметными, затирает их, вычищает. От пудры у меня нет такого эффекта. Она неплоха, но нет, это не то. И вот мицеллярная вода, про которую я вам говорила, она иногда бывает по скидочке. Вот это самый гипоаллергенный, деликатный уход, который может быть. Серия «Айсиул». А, гель-скатка, да, советую, действительно советую, будет неплохая цена, 499 рублей, можно, конечно, и скидок подождать, но она действительно классная, к ней тянется рука и хочется ее чуть ли не каждый день использовать. Это что-то среднее между а, а, пилингом кислотным, а, скаткой и скрабом, вот там много мелких частичек. Там есть кислоты, не помню, какие фруктовые, по-моему. И она скатывается на вашей коже по типу скатки, которая у нас была, да, всеми любимая тоже. Обязательно буду брать бальзам для стоп, гладкие пяточки. Снова по акции возьму себе две штуки в запас, потому что очень понравился. А, Гель-спрей для ног с пребиотиками вот у нас здесь добавили. Тоже будет по акции. Давно обещаю вам протестить серию ботаника для волос. Обязательно возьму в этом каталоге, потому что как раз у меня заканчиваются там все мои шампуни. Мало осталось в запасах. Буду брать, буду брать обязательно. Шампунь буду подбирать под кожу головы, то есть для жирных волос. А бальзам буду подбирать для сухих волос потому что кончики сухие. Вам так, кстати, советую делать, потому что шампунь у нас промывает кожу головы, а бальзам ухаживает за волосами. Так что посмотрю, повыбираю, что мне взять. Обязательно возьму и протестирую. Самой давно интересно, наконец-то руки дойдут. Вот он, кстати, этот бальзам для губ похудей, который девочки мне советовали попробовать. Конечно, не с целью похудения, а с целью, с целью хорошего питания ухода за губками. Да? Возьму, обязательно его протестирую. Давно смотрю на эту штуку, вот для лимончика, да, спрей для цитрусовых, очень хочется. Можно, конечно, понятное дело, что абсолютно такую же вещь взять на Алиэкспресс, гораздо дешевле. Но 159 рублей, плюс скидка, не такие великие деньги. А лимон у меня э, как бы частенько нужен при приготовлении блюд, поэтому очень будет интересно протестировать. На кислородные отбеливатели пятновыводители будут желтые ценники при покупке двух средств. Дешевле отбеливателя не бывает, знаю, что его многие любят. Жалко, что нет, а, с, а, чем у нас был в прошлом каталоге спрей с апельсином или с мандарином, что-то такое. У меня прям многие его заценили. Он действительно стойкий по сравнению с остальными. да. Вот Самый стойкий, мне кажется, в воздухе это корица и вот тот вот цитрусовый. А вот эти, ну не знаю, девчонки, как вода, она нас очень быстро в воздухе испаряется. Вот этот цветочный тоже быстро. Ягодный мне не нравится, там кислинка какая-то присутствует. Тропические фрукты тоже очень быстро, я ее через 5 минут уже не чувствую. Цена будет, конечно, привлекательная. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у нас был цитрус этот без акции. Да, вот, апельсин с корицей очень полюбился, он многим моим знакомым. И я себе, наверное, его тоже возьму, и пусть без акции цена невелика. Ну, вот и все, девчонки, надеюсь, что мой обзор вам понравился и был полезен. Если это так, обязательно ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал впереди нас ждет много интересного я буду регистрироваться я вам уже сказала, потому что подарок классный и вам советую ну и я с вами прощаюсь до следующих видео всех люблю целую всем пока пока